первое испытание которое мы хотим подвергнуть этот наш дом это облить его бензином и поджечь то есть если бы это был деревянный дом то он точно бы сгорел правильно а сейчас мы хотим проверить а сгорит ли полистирол и бетонный дом если его облить бензином что мы и сделаем смотрите что происходит значит горит это бензин я точно уверен что после того как бензин сгорит то есть дальше огонь гореть не будет он потухнет и мы проверим а насколько он у нас скажем полистирол бетон прогорел вот как видите весь бензин выгорел и дальше огонь не поддерживается то есть Полистирол бетон сам по себе не горит То есть если его пропитать бензином Вот бензин выгорит, а дальше ничего не будет Если бы здесь была сухая трава Как обычно загорают все деревни да, То ну, дошла, дошла бы сухая трава до дома И на этом бы все закончилось Вот видите, здесь шарики есть Там как не горело, да, здесь тоже вот не горело А здесь вот этих шариков уже нет Ну потому как было пропитано бензином Бензин сгорел вместе с шариками Но не более того я вот уверен, что тут только на один слой этих шариков. То есть, если мы начнем его дальше делать, вот смотрите, видите, вот все, шарики появились. То есть, дальше он не пошел, и, и гореть дальше не будет. Ну, мы решили пойти дальше. То есть, ну, трава, бензин, это понятно. Но бывает рядом, там, скажем, дровяник какой-нибудь или какое-то строение деревянное, которое тоже загорится. Вот мы решили вот таким образом испытать, чтобы тоже был огонь намного серьезнее и был настоящий пожар. Значит, бензином мы проверили, не сгорело. Поставили там огромное количество дров, это как бы внешний пожар, тоже не сгорело. Но вот когда там догорит, мы проверим, насколько все прогорело. Но чтобы времени не терять, мы решили сделать внутренний пожар. Такое тоже бывает, проводка там, сигареты или еще что-нибудь. Но тут мы, конечно, очень жестко, я думаю, тут вообще капец будет пожар. Готовы, да, ну поехали. Ну, как видите, мы с дровами немножко переборщили, там просто не просто пожар, там просто э, печь получилась, да. Ну, все равно, тем не менее, посмотрим, что в итоге получится у нас. Сгорит до конца, рухнет этот дом или нет. Ну, мы-то уверены, что не рухнет. Мало того, я знаю, что уже минут 15 этот пожар горит, и я хочу сделать подвиг и попробовать подойти к этой стене и пощупать, а прогрелось или нет. Абсолютно холодно. То есть там печка, а здесь нет ничего. То есть она холодная. Это означает, что стена не прогорает. Она просто не пускает тепло. Первое костровище у нас уже заканчивается. А стена как стояла, так и стоит. Ничего с ней не случилось. Но понятно, что когда все вот это прогорит хорошенечко, да, мы проверим, а насколько она прогорела. Смотрите, пожарище мы затушили. И при тушении выяснилось, что плита железобетонная, на которой стоит у нас полистирол-бетонный дом, не выдержала. То есть она под воздействием такой сильной этой температуры начала взрываться. То есть не выдерживает даже бетон, а полистирол-бетон он выдержал, и все отлично. То есть вот только что буквально мы затушили, но уже он не такой горячий. То есть, грубо говоря, стены остались целыми, ничего не сгорело. И все стоит. Железобетон не выдерживает. А полистирол-бетон выдержал, причем и плиты перекрытия, и стены. Сейчас мы будем проверять, а насколько прогорел, скажем, полистирол-бетон вот вглубь, да? Будем смотреть. А вон, смотрите. Видите, да, уже белые шарики есть. Это означает, что прогорела стена, ну, ну, максимум, наверное, 3 сантиметра. Это означает, что если снаружи будет такой мощный пожар, всего на 3 сантиметра прогоряет, то есть 35 сантиметров стены остается целой и невредимой. Кстати, вот я вот здесь стою, где было пожарище, и у меня ноги стали горячими, то есть бетон-то нагрелся, и поэтому он, в общем-то, и не выдержал. Здесь температура была очень и очень сильная, потому как ну, даже бетон не выдержал. Но полистиролбетон остался целым. Буквально 10 минут назад здесь был кострище такое, пожарище, скажем так. И здесь было как в печке, то есть видно было, что все накалилось. И действительно потрескалось даже все. Но в целом-то я вот стою, тут надо мной буквально 2 тонны плиты стоит, да, и ничего не рухнуло. Это полистирол-бетон. И мы сейчас проверим, а насколько этот полистирол-бетон, скажем, в этом случае тут у нас прогорел. Вот сейчас мы этим и займемся. То есть там снаружи у нас он прогорел, ну, грубо говоря, на 3 сантиметра. Вот смотрите, белые шарики. Здесь прогорел, ну, также, наверное, ну вот я покажу палец, да, ну вот, так где-то примерно на 3-2,5 даже сантиметра. И вот они уже белые шарики у нас видны. Сегодня у нас 25 июня 2019 года. Вы можете приехать к нам через месяц, через полгода, через год. Мы этот дом пока не будем. То есть, чтобы воочию можно было убедиться, да, действительно, что это было, и что стало, скажем, с этим домом. Я уверен, что с ним ничего такого не произойдет, Потому как вот прогорело что снаружи там на 3 см, что внутри. Хотя внутри здесь была голимая печка. Мы, конечно, сюда столько дров накидали, что столько мебели, скажем, такой обыкновенной квартире столько, конечно, не будет. И такого тоже сильного жара не будет. Здесь же было как в печке. Даже у нас стекло вот расплавилось. Вот если даже так посмотреть, смотрите. Вот ну просто как, как вода, стекло расплавилось и вот лежит сейчас вот таким делом. Значит здесь жара была просто неимоверная. Мало того, мы облили полностью из пожарного шланга. И здесь вот на полу приходится на двери стоять, туда лужа такая. Это означает, что все напитается водой. Но я уверен, что через какое-то время... Вся эта вода высохнет, и в этом доме можно жить. То есть не образуется ни грибок, ни плесень, то есть все высохнет. И в таком доме после пожара можно будет жить. То есть, ну понятно, что сошкрябать все, по новой заштукатурить, и, и все будет как надо. Дом, построенный из полистиролбетона не сгорит никогда.